Всем привет, друзья! Сегодня я буду рассказывать, что я делаю обычно в Геншине. Ну, по крайней мере, сейчас на данный момент с обновлением вот этим вот. Сейчас постараемся накопить немножечко крутки, постараться покрутить немножечко. Короче говоря, можно сказать. И начнем выполнение заданий, по крайней мере. И надо будет мне собрать немножечко печати, чтобы отдать в дерево. Если вы сейчас не понимаете, о чем я... Сейчас объясню это более подробно на деле. И сегодня, так как 2 сентября, извините, ребят, кому напоминаю, у кого-то колледж, у кого-то школа, я понимаю, для меня это тоже самый ненавистный день, и только примерно в час дня я буду выезжать нахер со своего дома и ехать к колледжу. К грёбаному колледжу. Да, что еще сказать вчера как бы, тоже не особо приятный день был, то, что вот это вот рассказывали про новости, что учимся со второй смены, и так будет до зимы, елки палки то есть я смогу каждый день записывать видео, я смогу монтировать и постараться, по крайней мере, отправлять, но каждый день я не смогу, потому что будет линька, у всех бывает линька, поэтому давайте просто, не знаю, как-то... Скорее всего, два или 3-4 раза в неделю буду выпускать видео. И там, как хотя бы будет сто просмотров, вот тогда можно будет мне записывать видео. Монтировать и отправлять заново на YouTube. А так будет все прекрасно. А так у меня из персонажей всего не так уж много. У меня там в основном только фиолки попадались. То есть четырехзвездочные персонажи, пятизвездочных не так много. По крайней мере, сейчас я и покажу, кто есть, кроме главного героя. Так, так. Вот, кстати говоря, какие персонажи у меня есть. Рейзер, Синакейн Хейдзе, Джун Ли, главный герой, Кэйя. Ну, в общем, там сверху, в правом, а нет, в левом углу написано кто присутствует? Ну, в общем, не так уж и много у меня персонажей, по крайней мере. Так, ладно, что тут у нас есть? Детская сказка. Так, момент сопряжения. Так, блуждание в чаще. То есть мы сможем потом сделать вот это здание. оно очень интересное. Так, так, вот так. Что тут у нас? А, ну ладно, потом. Так, боевой пропуск забираем. Ай, это не боевой пропуск. Это японский бог. Получаем. И выполняем задание. Подожди, ты где? Ну, вот тут-то. Угу. Все. И теперь будем выполнять задание я начинала вчера еще, ну, не записала видео, потому что просто была лень и слишком много шума, поэтому не стала записывать видео. А сейчас буду записывать видео, потом потихоньку монтировать и, возможно, отправлять на YouTube, но уже ближе к вечеру, потому что колледж и свой интернет не даст полностью быстро выполнить все это. Ну-ка, давай-ка. Давай, давай, давай. На тебе зараза. Ха-ха-ха, хелптить. -ха -ха, Синакаин Хейдзе вам сейчас покажет. На тебе вам зараза. Э, блядь. Стопе, остановили немножечко. Раз. Начинаем зараза. Туда тебя отправим. Ну все, расправились. Забираем и идем туда. Вот здесь самое сложное зараза. Тут стрелок нужен был бы. Ладно, сначала с вами расправимся, а то вы слишком сильно мешаете. Так, ладно, ребят, подождите. Подтвердите. Сейчас Хейдза уберем тогда. И возьмем тогда, наверное, скорее всего, любого стрелка. Ну, как любого, может быть, и покажу своего пятизвездочного стрелка, который ну, новый, вот реально вышел с обновлением 3.0. Геншина, Тигнари, такой милашка, оказывается, но собака его прокачивать, блядь, пиздец будет, особенно, когда искать эти грёбаные, господи, кувшинки на него, господи, не сюда, отряд, так, и вместо тебя, Хейдзе, извини, где ты, где ты, где ты, вот он, вот это вот джобка, так, давай. Протягиваем руку и идем спокойненько. Пойдем спокойненько никому не будем мешать. Ну, по крайней мере, ребят, я буду записывать видео, когда никого не будет дома. То есть там уже зависит от времени, когда именно. На тебе. На. Провались. Как вам такое? Извиняюсь, ребят, у меня не особо прокачанные персонажи. Что Папа, порой гей. просто лень. Иди сюда. Куда попер? Ну, давай пусть будет так. Ну-то все. Да забираем. Теперь будем думать, как опять взбираться туда. Ну хотя взбираться уже не надо будет, расстрелок у меня есть. Да, е ⁇ Вот так вот. И вот так вот. Усё. Блядь. Я чуть не поняла. Зараза! Так, извиняюсь, я не воспользовалась тем инструментом, который надо. Просто не хочу. Хочу немножечко заморочиться. Так, и ч ⁇ мне куда дальше? Что с тобой не так? Что-то ж явно я должна была сделать, а? показывала эту дорогу. Так. Теперь будем пиндякать до самого верха. И до этой кувшиночки. Здесь испытания на время не будет. Потому что это самое бесячее, когда испытание на время. И ты пытаешься на время убить врагов. А когда у тебя особо не особо прокачанные персонажи. А, не на время, слава богу. Stabilize <laughs> вот так вот, на тебе по башке своей грибной. Надо же так. Э. Я чуть не поняла. Ты шо, а фонарил? Ну вот так вот и кэдык да, да Ладно, поиграем, чутка. Э, ну-ка иди сюда. И куда ты убегаешь, зараза? Да стой! Что такое? Что случилось? Я что-то поняла. На тебе, зараза. На тебе, зараза. На тебе по башке грибной. На, зараза. Все? На... Да вы что, издеваетесь, ребят? Это несправедливость. Давай сначала с вами расправимся. Угу, uh -huh, с одним расправились. Я Вот так вот, ха-ха-ха. Ну -ха -ха. вот так вот что, спустишься хотя бы? Идык, кидышь, на тебе, папашке, на тебе зараза. Вот и все. Не хер выделываться. Выходим. Так, теперь что мы будем сейчас делать? Напомните мне, пожалуйста. Потому что я нифига не помню. Потом будем, ребят, искать своего близнеца после того, как пройдем задание с аронарами. Кто такие аронары? Это вот как раз-таки вот эти вот грибочки. Разговорчивые. Ну, и не знаю, может быть, реально, опять же, когда-нибудь запишу видео со своей физиономией. Потому что давно уже не виделись, если можно это так сказать. Так, что дальше нам? Все, что ли? Так, задание выполнили. 40 примагемов получили и три книжки опыта -то, тоже получили. Так, Тигнария мы потом немножечко возвысим. Так, сейчас нам куда надо? А сейчас нам куда надо? Реально, куда нам надо? Так, Дети Леса. Это вот сейчас выполним. Это куда нам? А это действительно куда нам? Это нам куда-то сюда. Потом телепорты надо будет все открыть. И все. И дело наше закончено. Угу. Так, нам куда-то туда, кстати, вот это вот надо посмотреть. На самую верхушку ⁇ ппаросете ⁇ Да, нам еще много. Так, что нам надо? У меня что есть из еды, чтобы восстановить выносливость? По сути, ничего. Действительно ничего. Жалко. У меня аж нос зачесался. Поход скорочек. Извиняюсь, ребят. <смех> Блять, до цветка мы не доберемся, да? Есть ближайший цветок? Ближайшего цветка нету А с другой стороны есть телепорт? С другой стороны телепорта нет Жалко Очень-очень жалко, кстати Вот здесь надо бы где-то тут, так, и где-то примерно вот тут находится дендрокол. Прям в точку поставила. Вообще не туда, куда мне надо. Если я сделаю так. Нет, все равно тратится. Только во время спидрана. А так долго взбираться. Очень долго. Кстати, ссылка на эту игру будет в описании. Если захотите, скачайте. Я буду с вами с удовольствием играть в эту игру. Это многопользовательская игра, что на удивление. Тот, кто любит аниме, так тем более полюбит. Только единственный минус — вам придется дойти до 16 ранга. То есть вот как вы пройдете одно задание, у вас будет, получается, 10 круток вам дадут. Это обязательно. Еще 28 сентября тоже обещают 20, ну, 10 или 20 круток дать. Потому что будет годовщина Геншина, поэтому и дадут столько количества прямогемов. А сегодня, так как 2 сентября, должно выйти ну, как дополнительное задание — ну, или вентовое задание, что-то такое, и вам надо будет, ну, вы можете получить фею. Пройдя задание, сначала вам дадут э, фею для опыта, э, сначала просто для испытания, а потом, когда пройдете испытание, вы сможете получить фею уже, смотря на свой выбор, какая вам больше всего нравится. И плюс в 3.0, это, скорее всего, в конце сентября будет обновление, по-моему, как я помню, или в начале октября, где-то так. И будут новые персонажи еще добавляться. Так, нам куда? Нам сюда куда-то надо. Кстати, вот это вот я соберу сейчас. Это надо. Вот это вот тоже очень полезная фигня, помогает быстро передвигаться. Вот эту херню, вот эту херню, порой надо опасаться, но не на данный момент. Нет, на данный момент ее тоже лучше желательно опасаться, потому что кто знает, что будет. Так, стопе, где-то примерно здесь. Вот и все. Так, сейчас выполним задание и все будет хорошо. Так. Так, что нам надо? Посмотрите, вот эти вот розы. Так, используем. А, вот она даже, кстати, сама показала, да, Господи. Вот она, по сути. Подождите, это вот здесь начала смотреть. Да, господи, встали тут. Ну, фактически, вот она же. Блин, совсем забыла. Ой, еще. Так, сейчас посмотрим, что у нас еще за задание будет. Я особо так-то не читаю текст. Так что, если захотите, он просто будете останавливать, да и все. Угу. Угу. Так, теперь что? А Стопэ, вот здесь мне ты нужен. Вот эту херню надо собирать вообще, по сути. Обычно вот эти вот херни, дендрокулы... Электрокулы, геокулы, немокулы. Их надо будет собирать для того, чтобы восстанавливать и повышать свою выносливость. И получать за это примогема. Примогема это такая валюта, где ты потом, после чего можешь покупать э, крутки и этот, господи. Э, крутить того персонажа и получать того персонажа, которого ты хочешь. Но это будет не сразу, по крайней мере. Объясняю почему. Потому что гребаный хуйоверс. Скажем так, думает такое, а, Анна, извините, вы сегодня не получите ничего. А чего, блин? Для чего? Угу. Так, теперь что? Куда-то вниз. Капец, блин. Ну твою мышь! Ну не надо, ребят. Я туда не хочу. Вот так. Блин, это чё мне вниз спускаться? Бля, Хана нам. Стой, стой, стой! Куда стреляешь, э? ⁇ -о, поросеты. Стой, стой, стой, да я одену щит. ⁇ -о, поросеты. Что ты без меня начинаешь? Что ты выеживаешься тут э? Стоп. Окаменели все. Я что-то... Вы моего тигнари, блять, убили? Стой! Э, блядь! Стоять! Остановитесь немножко! Ребят, вы прихренели! Стопэ! Приостановите, пожалуйста, Бай! чутка! Вы Рейзера, блядь, убили! Э! Заразы! Куда вы прете? Ну-ка, стопэ! Приостановились немножечко! тут а что-то вы реально прихренели! Реально охренели, ребят. Стопы! Стойте, блядь! Подождите. Дайте, я немножечко восстановлюсь. Вы что-то... Блядь, трое на одного! На одну бабу, ⁇ п, поросеты! Бессовестны! Приостановите свои, свой пыл, пожалуйста, а тут что-то реально, охренеете так, приостановите свою пыль, да ёппарасы, дайте вылезти, куда мне тройничок-то, подождите, вы охренели, зараза, давай вот так вот тебе сделаем и вот так вот сделаем. Еще вот так вот сверху, чтобы ты током пробился. Все. Нехер со мной связываться. Вот так. Другое дело. Э, блядь. Стопэ. Уды, прешь. Так, нам еще 35 секунд ждать. То есть мы можем вполне вот так вот сделать. Вот так вот сделать. это сделаем и вот это сделаем все стопай стопай у меня не врезаться так теперь нам куда куда-то вниз а куда именно вниз подождите надо сначала увидеть эти заразы вот одну я вижу зажечь Угу. Вот и все. А, даже так. Стабилайз. Твою мышь. Так, он дендракул. Ой, ден, блядь. Дендо, дендрагранум, еб, паразитей. Я вашу выговорить не могу. Я что-то не поняла, ты чё? Твою мать! Самая бесполезная хуйня в этой жизни! Спустись на землю! Блять! Нам, пизда, это будет весело. Стопай, ребят, подождите, подожди, подожди, подожди, блин, аж горло заболело, так, что нам еще надо, нам надо, вот это, и нам надо, М -м, вот это, ты бесполезная хуйня, Приостанови свой пыл. А то что-то я не понял. И, блядь. Собака, джунгли, ты сейчас нужен. Стопы, блин! Сукай! А! Приостанови свой холодный пыл. Братан. Ты чутка прихренел. Блядь. Вот я говорю, это зараза. Стопэ. Стой. Да, я накормлю своих персонажей. В смысле, ты жрать не хочешь, ты охренел? Он реально прихренел. Рейзер, ты меня подводишь. Это тут хуйня реально, настолько бесполезная, настолько же бесполезная, как и моя жизнь. Почему? Твою мать, Нихай. Провались, зараза! Да не на меня! Твою мать, блядь, еще и без рейзера осталась. Единственный сильный персонаж во всем моем отряде. Да хары на меня целится! Приостанови ты свой гребаный пыл! Еще со своим пепе пей пиппе Задрал! Угомонись! Стой, блядь! Стой! <navigate> Хоре... Харе! Угомони ты свой пыл! Да господи, ты хуже, чем моя сестра! Иди нахрен! Писячая зараза! Вечно заряжаешься. Куда? Тебе! Заряжаться, зараза ты такая. Я, блядь. Куда ты уходишь, зараза? А чё такое? Не получилось. Блядь, без сильного персонажа осталось. Из-за тебя, сволочь! Помри ты, наконец! Бесячая херня! На минималках. Вот этого задания реально у меня не было. Поэтому, ребят, не говорите, что у меня такие сильные эмоции, и они фальшивые. Они нихера не фальшивые. Да ты зараза! Стопе! Сейчас тебя пиндец будет. Полный. Все, братан, тебе хана. Рейзер проснулся, блядь. Понял? Не нахуй связываться. А что мне надо? Мне наверх надо. Блять, дендракул опять нужен. Блядь. Дендрогранум, ладно. Так, а Тигнари еще не скоро. А, тут просто нажать, он не нужен, дентрогранум. Сундук, какая радость. Неужели? Так, теперь что, исследовать что-то надо? Что-то исследовать надо. Ой, господи. Так. Угу. Готово. Тем более, тут еще вот такая ерунда. Вот именно как добавился в Сумеру, там, короче, было такое задание с зацикливанием времени. Оно как-то по-другому называлось немножечко. Ну ладно, то есть мы могли встретиться с дендроархон. Там объясняю, что такое дендра. Дендра это листва, дендра это дерево. Суть вы поняли, по крайней мере. Блядь, это куда мы? Это куда нас запиздюкали? Ну, то есть вот э, в заданиях вот, Сумеру очень интересно, правда. Очень интересно. Так, куда нам? Нам куда-то сюда. А, ну вообще тут в другую сторону. Ну ладно. Там куда-то наверх. Ты дим. Скидыш. Солидифай. Нам надо будет еще поискать этот, господи, артефакты на персонажа главного. Причем не один он тут нужен. Так, еще выбраться отсюда надо, чтобы я не заблудилась нахер. Пойдем в другую часть. Солидифай, авилла ордер. мной соревноваться, ребят. Сюда подойдешь, нет? Или у меня все мог к тебе подходить? Gather. Готово. Так, теперь нам надо что-то сделать. Сыграть, что ли? Где-то тут было. Вот. А? Чего, блядь? Я что-то не поняла. О, Ой, господи. Ой. Так, готово. Сейчас будем прыгать. Это вот прыгучие грибы называется. Очень полезная фигня, честно говоря. Так, а что с тобой делать надо? Напомните мне, пожалуйста. Что-то с тобой должно быть связано, верно? Может, что-то внизу. Угу. Вот мы херню мы сюда прискакали, приволокли. Так, угу. а вот она ты. Сундук! Мне нужен сундук! Ну-ка, стоять, подождите. Там 10 примагемов. Я знаю, не очень полезное, но... также и не очень бесполезное. Остановить, Беба. Приостановитесь. Вот таким. Макаром. Вот так и скидыш. Сундук? Нет, сундук еще нет. Да ты! Вот теперь сундук. хихи -хи -хи -хи -хи -хи. Любимый сундучок. Так, теперь что нам надо? Теперь нам надо куда-то вверх. Вот сюда. Так, а теперь нам надо дендраку. И Тигнари восстановить. Па! Угу. На всякий случай возьмем, у него побольше хп будет. все. Что тут еще у нас есть? Так, покормим персонажей. Готова. С вами посражаться надо, да? Скидыш. И ты Так. Чем? Скидыщ? скидыш. скидыш. Ну такой милашка. Тим. Готово. А, нет, еще не готово. Топогей. Заволокли вас в ловушку. Ха-ха-ха! Так вот. Не хер со мной сражаться больше. Там, там, там. Скадиш, скадиш, скадиш. Дедиш. Тадам, тадам. Угу. и все у все готово так следующее задание у нас какое следующее задание честно говоря фиг знает какое ладненько ребят пока на этом закончим до следующего видео, всем пока, всем удачи и до скорого.